Какова же важность аналитики для подсчета рентабельности канала? Отвечу просто. Очень и очень важна. Помните про видеомаркетинг, где мы говорили, что он состоит из трех китов? Это производство видео, ну или продакшн, это продвижение видео и умение конвертировать ваших зрителей в покупателей. Так вот, без аналитики, которая сейчас настолько мощна и показывает, откуда к вам пришли люди, что они смотрели, когда они ушли, какие действия совершали, когда они вернулись и что это за люди, что это за целевая аудитория очень и очень важно делайте аналитику любая компания которая будет заниматься с вами она первым делом попросит аналитику и чем больше у вас ее то есть чем Давно вы начали, когда вы начали собирать фонарическую, давно, тем лучше будет результат. И результат продвижения самого и конвертации посетителей вашего канала в покупателей. С вами был Александр Рашевич. Если остались вопросы, пишите по этим контактам, дружите, звоните, приходите и подписывайтесь на канал видео для бизнеса.